Я Лалин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – счастье, учитесь у детей. Обратите внимание на наших детей, на чужих детей, на незнакомых нам детей. Как они живут, как они радуются жизни, какие у них эмоции, как они двигаются, как они взаимодействуют, как они радуются жизни. Детское сознание чистое, безупречное, оно девственное, оно не окунулось еще в всю эту грязь, Которая существует на этой земле, в наших умах, в наших поступках, поступках взрослых людей. Посмотрите, как дети радуются жизни, насколько они чисты, насколько они по ангельски изумительны. Дети реагируют на все, на погоду, на солнце, на воздух. Их интересует все. Они восхищаются каждую минуту. Это 24 часа в сутки постоянного изумления всем людьми, друзьями такими же, как они, соседями, знакомыми, родителями, животным миром. абсолютно всем. Они быстро прощают, когда их обижают. Они быстро успокаиваются, когда им больно. Они не помнят зла. Они не мстительны. Их восхищает буквально все вокруг. Это маленькие люди, которые живут совершенно в другом измерении, в другом мире. Это люди, которые не запятнаны тем, что запятнало нас. Их сознание чистое и моло Это существа, над которыми судьба еще не успела поиздеваться. Те, которые, те те люди, которые не вкусили то, что мы сейчас перевариваем, пережевываем. Обратите внимание, насколько они счастливы, как их все восторгает, как они взаимодействуют и как они действуют на нас, на родителей, на соседей, на друзей, на тех, кто взаимодействует с ними. Они радуются всему – дождю, снегу, пробежавшему животному. Они играть могут подолгу в песке, а у них нет счета времени. Они думают о том, что наступит ночь или день, они живут каждый день, как первый и последний, в полном восторге, в полном счастье, полной радости. Абсолютно не думая о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем. Это чистое сознание. Нам бы поучиться у них как жить. Нам бы проснуться и дойти до их уровня. Кто-то подумает, нужно опуститься до их уровня. Да нет, у них уровень, уровень гораздо выше, чище нашего. Нам нужно суметь подняться до их уровня. Именно подняться. Это очень сложно. Дети, это чистота сознания, чистота помысла. Это сам, сам по себе творец. Это истина, это путь, это дорога. Таким образом нужно жить, таким образом нужно действовать. Нужно восхищаться жизнью. Нужно жить в счастье, как они, в полном счастье, в полном изувлении мира вокруг. Нужно прощать быстро, не обижаться. Радоваться каждому дню, погоде, людям, природе, животному миру, самому себе, отражению зеркала. Их восхищает все вокруг, что движется и не движется. Водушевленные, неодушевленные предметы всегда приковывают их внимание. Они обращают внимание на все, на всевозможные мелочи. На грубость, на грязь они не смотрят. Их притягивает легкая, свободная, красивая, яркая, порой даже незаметная. Это те, те люди, которые смотрят в глаза кому угодно, и взрослому, и пожилому, и такому же, как они. Они безупречны. У них нет изъяна, у них нет греха, у них нет отвратительных помыслов, они даже не способны на это, они действуют ситуативно, подсознательно, они чисты, они боги. Нам бы научиться такому, жить так, как они, жить сегодняшним днем, изумляться всему, радоваться всему и людям, и животному миру, принять все как есть, просто жить. Для себя, для людей, для мира, для жизни. Просто ради жизни. Нужно почувствовать, что счастье — это мы, что счастье — это наша дорога. Принимать все, как урок свыше, как благодать, благословляя все вокруг. Просто радуясь, просто наслаждаясь каждому мгновению. Каждому вздоху и выдоху, каждому удару сердца. дружбе, людям, миру, Богу, солнцу, небу, звездам, всему. Попробуйте жить как дети. Обратите на них свой зон, Присмотритесь к ним, прислушайтесь. Черпните у них то, что они могут дать. Они дают. Это чистейшая энергия, благородная, благодатная, счастливая. Всеобленующая. Это энергия чистоты мира, любви, прощения. Это энергия Творца. Прикоснитесь. Просто пригляни, присмотритесь к ним. Возьмите их за руку, загляните в его глаза. Ведь это те люди, которые действительно изъявляют всех вокруг. Все останавливаются возле детей, все улыбаются им. Потому что это как прикоснуться к Богу. Эта энергия завораживает. Их энергия притягивает всех. Все улыбаются детям, все любят детей. Все хотят окунуться в детство, потому что окунаешься в детство, как только к ним подходишь. Ты проваливаешься в некий мир детства, счастье, прошлого. И настоящего и будущего одновременно. Мы меняемся. Мы молодеем, как-то находимся с ним. Посмотрите, а как дети живут везде. Они тратят и раздают всем подряд, всему подряд энергию благодати, чистоты и радости и счастья. Ночью не усыпают и эту энергию получают во сне от Бога, от источника. С неба, от Солнца, от звезд, от Луны, от Вселенной. И на утро опять. Каждый новый день, как единственный и последний, они каждый день живут, проживают маленькую, и короткую жизнь, и опять счастье, и опять радость, и опять покой. Никакого уныния, никакого сожаления. Чистые, красивые, прекрасные эмоции. И опять они раздаривают ее всем родителям, таким же, как они, детям, соседям прохожим, незнакомым людям, всем. Это прекрасно. Это должно стать для вас уроком и примером. Понимаете?